Привет! Вы на канале БК-64. Сегодня рубрика «Ремонт и настройка музыкальных инструментов». А в частности, сегодня у нас настройка фортепиано. Есть поставлена задача по настройке фортепиано. Вот, ни разу не пробовал. Посмотрим, насколько моя рукожопость проявит себя... Вот, талант рукожопости проявит себя по полной программе. Или не отсутствие таланта рукожопости. Получится, не получится, следите по видео. Поехали! <звук> а, вот. Инструменты. Настроечный ключ. Начальник попросил у музыкальной организации. Вот Во временное пользование дали. Тюнер личный. Батарейка крона 12-вольтовая. Вот, со шкалой с такой. Посмотрим, как поработает, и что из них будет. Покупал в Москве тысячи за полторы, те, года два назад. Если кому-то потребуется, пишите в комментарии. Покажу, где конкретно покупал в Москве. Самый дешевый, кстати, магазин. На Алиэкспресс может есть и дешевле, но по качеству хуже. А это все-таки достаточно профессиональный аппарат с такой вот стрелкой достаточно чувствительной посмотрим как себя проявит по крайней мере на ремонте и настройке голосов на баяне проявил себя прям неплохо четко проявил, четкость <клёх> хорошая поехали Вот. и еще вот такая вот хреномантия как по научному она называется я понятия не имею Короче, клинышек для расклинивания струн, чтобы не звучали лишние струны. Вот такой вот клиновидной формы с, с такими зубчиками. Вставляется меж струн, как я понимаю, и глушится нужная струна, или дергается нужная струна. Вот это вот получается штуковиной, получается, вот этим вот выступом. Пошли настраивать, как прикольно сейчас будет. Или не прикольно. Должно все получиться. Пришли. Пианино. Настроечные получается, колки. Вот эта вся часть. Сейчас будем разбираться, как настраивать. В принципе, приблизительно знаю, что и как делать. Вообще не знаю, для чего эту вертучка нужна. Вот, и вот тут вообще гайки, гайка отсутствует. Крепеш, наверное. Не знаю. Начнем мы, пожалуйста, с контр-октавы. И закончим, как она что? Пятая уже начинается. Или четвертая. Пишите в комментариях, если поп поправляйте меня. Вот. По одной струне тут начинается, тут уже где-то по две сбивки идут и по три. Тут уже две, две, две, две, три, три, три, три, три. И там три. Соответственно, нужно каждую из этих струн подогнать по тюнеру. Сейчас за кадром попробую, получится, может еще по сниму поэтапный момент. Логика действий тут простая: берется ключ, вставляется в отверстие и натягивается. Вообще, конечно, тут стоит, получается, у нас а что, раз, два, три, четыре, пять, шесть, что-то туплю восьмигранник ну а здесь четырехгранник вот. и по-моему все-таки диаметр тут должен быть меньше на настроечном ключе на ну, фиг его знает ни разу не пробовал же профиль у меня по ремонту именно баянов и гармош, ну и частично аккордеонов а уже вот это так вот сопутствующие увлечения я опять же повторюсь не профессионал а любитель поэтому поехали вставляется ключ нажимается нота слушаем по тюнеру подтягиваем или опускаем струну как, в принципе логика простая но, но нужна тишина поэтому Все. ну в общем процесс происходит вот таким образом Тюнер вот этот не слышит от э, субконтра-октавы вообще и контр-октавы, поэтому слышит, начинает слышать только за большой октаву. Добрались сейчас до мебемоли. бемоли ковыряюсь уже минут 15. Ключ вставлен, в принципе принцип уже так вот отработан. Щупаем струну и подтягиваем его до нужного я поставлю, чтобы тут хотя бы уровень находился. Потом выберем октавы, тоже без этого без ключа будет. В принципе, если даже ключа не будет, если ключ даже отдадим, то будем заниматься с этим. Найдем какой-нибудь ключик на 8, наверное, или на 10, и будем подтягивать им. В принципе, все просто. Вот. Первый опыт. Посмотрим, как он получится. Удачный или неудачный. По крайней мере, тоже уже ноты, Пару нот. Бертона, по крайней мере, уже в этом в Нужнике находится. Все, сейчас продолжим. Насколько хватит силы и насколько хватит пока что времени. Потому что еще сегодня играть и выступать. Ну вот, поехали. Передышка. Октаву настроили. Еще четыре. Одна октава в среднем минут на 30 получается. Приятного чаепития. Даже у меня чуть побольше получился. От ноты до, до до диеза малой октавы. То есть от до большой октавы да до, до диеза малой октавы. Это а вот как настраивать контр-октаву и субконтра октаву, пока хрен его знает. Потому что тюнер, звук этот не может словить. И я эти ноты тоже, оказывается, не слышу не низкие частоты вот. Поэтому будем думать Будем посмотреть Но в любом случае Пианино сейчас вот Октавка Звучит Отклонение Даже вот ну, Вы слышите наверное как Или не слышите не знаю я как слухач, в принципе, здоровый. я как слухач слышу, что вот этот вот интервал, актатный, он нечеткий, он не дотягивает вот эта нота, поэтому сейчас будем дальше заниматься Через чай, чайку допьем, кофеек точнее, сейчас кофеек допьем и продолжим ковыряться еще минут 40-50, наверное, поковыряемся и Отдадим этот ключ. В принципе, тут подойдет и обычный гаечный ключ. Просто подтягивать, ослаблять роль одинаковая. Рычаг тут, понятное дело, удобно. Ну, по сути дела та же самая отвертка с головкой на. с 8-градной головкой. Пойдет, в принципе, на и обычный ключ. Вот. Поэтому, если вот не, не прихотите. По-хорошему, надо бы вон там гаечку приделать. Там вот по самовыйти, убрать всю эту пылюгу, проверить, а, тут вообще вон тяги нету. Сдел... Установить эту тягу, которая хрен знает, куда идет. По идее, разобраться надо. Вот. Смазать все эти механизмы, как на автомате. Сцепление и газ. Ой, тормоз и газ. А, механика все-таки в этом плане получше. Ч ⁇ я отвлекся. Вот. Ну что, допиваем и сейчас продолжим дальше говорить. Вот. Все это происходит за кадром, потому что пока что нет штатива. Не описывайте, как есть. Но принцип понятен. Можно сделать такую начальную заставочку. и вот, Короче. Показываю, как это все происходит в действии. Одной рукой неудобно и снимать, и это, и настраивать, и держать. Ну, сейчас попробуем, по крайней мере. А, что у нас? Мы на ноте -э становились. Вот он, нотаре рэ. Молоточек в сандачил по этой струне. Вообще, по мы сейчас ее как-нибудь расклиним. Уколю уж так вот одной рукой. Так. Mm. Mm. Вот. Молоточек мы... Нет, не там, ну-то. Та. <звучит> Нет, правильно не там. Вот. Молоточек мы оттащили. И теперь поехали настраивать. Но у меня с непривычки репет в глазах, потому что дофига этих настроечных колков. А, и когда на их три, тут их тьма. Даже считать не хочу. Страшно становится. Угу. Вот. Поехали. Дергаем струну. Видите, не дотягивает. Плавно опускай крючик под натягиваю его. У меня упор, конечно, так вот удобнее, что держим и подтянули. Целиковой плоскостью. Так удобнее натянуть. Вообще, по идее, дергать не пальцем надо, но за ними не эту и так сойдет. Так. Еще раз. Тихо. О, попали. Смотрим на следующий. Переставляем на следующий колок. Тут наоборот. Видите, он немножко ключ не по размеру, гуляет достаточно свободно внутри этого четырехгранника. Нифига, да? Ну даже я в принципе слышу, что Вот ну то до диез где-то сейчас. Вот сейчас ре. Ну почти попали в принципе, вот смотрите, четко, по нулям. Если отклонение минус 50, сейчас оно немножко наоборот, то есть вот это завышает, вот в эту сторону, вот в эту занижает, вот, поэтому так просто удобнее, тут динамик вот с этой стороны микрофон стоит. По нулям, по нулям, все. И вот таким вот макаром нужно прохреначить, и вот таким вот макаром нужно просандачить вот весь вот этот вот ряд. Буду показывать позже по октавно и потом отдельное видео, отдельное видео выйдет по непосредственно этому уже по примерке октав посмотрим еще может где-то корпус повело и возможно октавки совпадать не будут даже по тенуру не знаю на по крайней мере на балаке это все зависит из-за того что смещается подставка настроечная такая не знаю как она называется держатель струн нижняя получается порожек вот а, чуть не забыл. А, чуть не забыл. Струна натягивается вниз, ослабляется вверх. Вот. Это вот такой момент. Тянуть много не надо. Э -э натяжка происходит буквально там на десятые градусы. Ну там не, не на 10, но вот прямо вот слегонца. Вы почувствуете это усилие. Тут, конечно, на этом ключе свободный ход просто адовый. Как по мне, удобно все-таки будет и обычным ключом брать, потому что там свободного хода нету, хода нет. И вот таких вот, упс, я же говорю рукожопой, вот, и вот таких вот дерьмовеньких ситуаций, дерьмовенства, такого нету. Там четко вставили шестигранник, э, вру, ключ обычный, да, четко вставили ключ и... Все, и подтягиваем, и ослабляем. Но ослаблять тут не надо. Тут наоборот нужно все подтянуть на четверть тонны где-то. Все, продолжаем начинать. Хорошая фраза. Эй. Э. А, ну и чуть не забыл. А, где-то получается у нас в чем? Контр-октавы, субконтр-октавы это одинарные струны. Начиная где-то от середины большой октавы это струны двух на одну ноту две струны и уже начиная от конца, ну, где-то вот начала э, получается от конца, середины, начала какой октавы малой октавы э, начинается сбивка из трех струн и вот тут я сейчас конечно подзависну, потому что в таком количестве я струны не, не сверял Нужно добиться четкости, чтобы все струны звучали одинаково, просто вот четко, по крайней мере. Постараюсь, чуть -чуть, если даже чуть-чуть ошибусь, по, по неопытности это, как говорится, простите меня, если что. Эх, на сегодня хватит, потому что достаточно объемная работа. Потому что достаточно объемная работа по три струны это уже в разы тяжелее проверять вот. поэтому на сегодня мы тормознемся остаток я э, остальные струны от 2 октавы до 4 мы настроим уже в следующем видео по этому инструменту вот. ну и так вот мелкую диагностику проведем Уберем где-то пыль Продефектуем некоторые клавиши На предмет того, что они назад не возвращаются Вот, ну, В общем, как-то так Слушайте Звучит А вот тут уже не звучит Ну, чуть-чуть эту струну можно подтянуть В принципе вот, видите, вот этот до порожек залип. Вот он, все, клавиша висит. Это уже будем смотреть в следующем видео, но ну, опять же найдем вот сюда болтик. Ну, какой, гайку какую-нибудь, может с такой же пластиковой крышкой, вот а тут она вообще расслабилась. Мы ну, будем смотреть конструкцию дальше. Поэтому подписывайтесь на канал. Всем спасибо за, за поэтому подписывайтесь на канал. Всем спасибо за, за внимание. Поэтому подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Подробности. Продолжение в следующем видео. Травненец. Кашмар какой-то. Сколько строн много, столько в жизни их не видел.